Приветствую всех, так как у Александра много дел, то сегодня я займусь исправлением недочетов. А именно убирание веса при использовании предметов. Для этого нам понадобится открыть слот, перейти в функцию двойного клика мышкой по предмету. Достаем функцию из нашего инвентаря, которая убирает вес предмета. Меняем местами функции. Подключаем обжект предмета. Теперь у нас убирается вес при использовании предметов, которые не находятся в стаке. Следующее, что мы сделаем, это убирание веса при использовании из стака. Переходим в функцию использования предмета из стака и уже в ней добавляем отнимание веса. Предмет, вес которого мы убираем, является новым созданным предметом. Упорядочим видимость наших функций. Теперь все красиво. Обязательно тестируем. Теперь мы убираем вес при использовании любого типа. Если вам понравилось видео, то поставьте лайк, если возникли вопросы, напишите комментарий. Также проверьте кнопку подписки. Всем удачи!